Канал ДВЦ, в студии Юрий Богданов. Здравствуйте. Российские моряки, освобожденные в Нигерии, полтора часа назад рейсом аэрофлота прибыли в Москву. Напомню, 12 наших моряков находились в Нигерии с октября 2003-го. Они входили в состав экипажа греческого танкера «Эфрикан Прайд», который нигерийские власти задержали по подозрению в контрабанде нефти. В сентябре этого года россияне под гарантией нашего посольства были освобождены из-под стражи и размещены на территории российского торгового представительства в Лагосе. 14 декабря местный суд снял с них обвинения, и накануне моряки наконец смогли вылететь транзитом через Лондон на родину. Среди встречавших в московском аэропорту Шереметьево была и наша съемочная группа. О первых минутах пребывания российских моряков на родной земле в наших следующих выпусках. В Махачкале накануне вечером неизвестные обстреляли автомобиль заместителя министра внутренних дел Дагестана. В результате обстрела погибли находившиеся в его машине сын офицера ФСБ и водитель. Самого замминистра в тот момент в автомобиле не было. Как сообщили в дежурной части УВД Махачкалы, неизвестные стреляли из двух автоматов с глушителями, которые они оставили на месте преступления. В городе объявлен план перехват. Возможно, что преступники скрылись на машине, которая ждала их в соседнем квартале. Министр топлива и энергетики Украины сегодня отправится в Москву для переговоров по газовому вопросу. Киев еще раз попытается добиться от России уступок относительно цены на газ. До последнего времени Украина платила по 50 долларов за тысячу кубометров. «Газпром» требует, чтобы с 1 января Киев платил по рыночной цене – 220-230 долларов. Украинцы утверждают, что пока не готовы к рыночным отношениям мы настаивают на переходном периоде. Более того, Киев пригрозил, что будет вынужден забирать себе 15% российского газа, идущего транзитом через Украину в Европу. В «Газпроме» ответили, что будут расценивать это как «воровство». А точку в споре поставил глава Минпромэнерго Виктор Христенко, заявив, что Россия представила Украине свои предложения по газу и других предложений уже не будет. В Кремле прошло третье и последнее в этом году заседание Госсовета. Оно было посвящено реализации национальных проектов. Министры и губернаторы обещали, что выделенные на социальные нужды деньги дойдут до адресатов, а Владимир Путин потребовал как можно скорее вернуть долги собственным гражданам. В Александровском зале Кремля представители правительства и губернаторы. По словам президента, они должны поработать над реализацией нацпроектов как единая корпорация. Открывая заседание, Владимир Путин сказал, что считает старт национальных проектов одним из главных политических событий года. Современное здравоохранение, качественное образование, доступное жилье, эффективное сельское хозяйство. Денег выделили, как сказал президент, сколько нужно. Всего на четыре проекта в 2006-м потратят 180 миллиардов. И государство проконтролирует каждый потраченный рубль. Государство не станет платить завышенных цен ни за одно из проектных мероприятий. Не должно платить за нерадивость конкретных чиновников, за их слишком размеренную жизнь. Что касается цен, это особый случай. Все должно быть организовано самым рациональным, повторяю, и самым современным образом, чтобы ни одна копейка налево не ушла. Чтобы проекты заработали, нужна перестройка. Старые методы не подходят. Рецепт первого вице-премьера – модернизация административная и психологическая. Это обращение к региональным властям. Деньги, выделяемые на проекты, извините за такое сравнение, но это деньги на святые цели. Они должны дойти до каждого конечного получателя. Люди должны увидеть грамотную, своевременную работу государственного аппарата. А власть обязана организовать такой уровень работы, закрепив доверие государству. Губернаторы о национальных проектах говорили с энтузиазмом. Население ждет улучшения жизни, региональные власти готовы включиться в работу. Президент на эти проблемы обратил внимание, будет теперь общенациональная всероссийская программа реализована. Конечно, там, где плохо получалось, это очень мощная поддержка, дополнительные импульсы. А там, где уже занимались этими вопросами, например, у нас в Чуварской республике, это позволит нам в два-три раза улучшить ситуацию. Недавно мы вместе с... Министерством здравоохранения Российской Федерации открыли прекрасное, прекрасно оснащенное в том числе, новое здание онкологического центра института Герцена. Это что, не национальный проект? И когда мы говорим о ипотеках, то в Москве существует пять разновидностей ипотечного строительства жилья, очень эффективных. Закрывая заседание госсовета, Путин призвал чиновников поработать так, чтобы граждане почувствовали результат не в абстрактных цифрах, с экранов телевизора или из газет, а на своем кармане. Ведь национальные проекты, как выразился президент, это своего рода возвращение долгов собственным гражданам. Владислав Шикаян, Николай Жуков, Дмитрий Кочурин, ТВЦ, Москва. Бунт в тюрьме бразильского города Порту-Велью. Заключенные взбунтовались в тот момент, когда их пришли навестить родственники по случаю Рождества. Бандиты взяли в заложники часть посетителей. Позже главарь связался с местными СМИ по телефону и сообщил, что два человека погибли, а еще восемь были убиты за то, что являлись связными с представителями полиции. Он также пригрозил, что будут убиты еще десять заложников, если власти не выполнят требования заключенных. В частности, зачинщики беспорядков настаивают на возвращении в тюрьму серийного убийцы, который после побега был пойман и переведен в другую, более охраняемую колонию. Сильный пожар в венесуэльском городе Сан-Феликс. На данный момент сообщается о 12 погибших, 5 раненых и 28 пропавших без вести. Огонь вспыхнул в одном из магазинов, продававших праздничную пиротехнику. Пламя быстро перекинулось на соседние дома и припаркованные неподалеку автомашины. В итоге здание магазина практически полностью выгорело. На его руинах до сих пор продолжают работать поисково-спасательные службы. Поэтому список жертв ЧП может увеличиться. Известно, что в Венесуэле запрещена незаконная продажа пиротехники. Но это не останавливает торговцев, ведь рождественские праздники и Новый год — редкая возможность хорошо заработать на взрывоопасном товаре. В Раке прошли демонстрации протеста. Участники выступают против результатов парламентских выборов, которые, по их мнению, были явно фальсифицированы. В акциях, которые затронули крупнейшие города страны, приняли участие тысячи иракцев. В Багдаде, по первым оценкам, на улице вышли пять тысяч человек. К мирным демонстрациям протеста призвал так называемый Конгресс отказа от подтасованных выборов, в которые вошли 42 политические партии. Они обвиняют цикэрак в искажении результатов голосования в пользу шиитского Объединенного Иракского альянса. И погода на юге Великобритании, сильный снег с дождем и последующие похолодания привели к тому, что многие автомагистрали покрылись льдом. Местная полиция призвала водителей воздержаться от поездок на автомашины в ближайшие дни. В некоторых районах спецтехника не всегда вовремя справляется с сугробами на дорогах, и это значительно затрудняет нормальное движение. Между тем, синоптики уже предупредили жителей Великобритании, что им не стоит ждать улучшения погоды. Захватывающие полицейской погоне на одном из шоссе в Калифорнии офицеры патрульной службы обнаружили и стали преследовать двух преступников, которые уже давно числились в розыске. Поскольку беглецы отчаянно пытались уйти от погони, стражи порядка расстелили поперек дороги специальную ленту с шипами, однако машина преступников ловко преодолела препятствие. Впрочем, торжество беглецов было недолгим. Вскоре полицейским удалось настичь и окружить бандитов. После короткой перепалки они сдались. Австралийская супермакси яхта Wild Oats 11 установила новый абсолютный рекорд международной регате Сидней Хобарт. Несмотря на технические неполадки, возникшие в ходе гонки, ей первой удалось финишировать столицу острова Тасмания. Таким образом, яхтсмены побили прежний рекорд пятилетней давности, который установила яхта Nokia. В нынешнем году одна из самых престижных и сложных международных гонок проводится в 63-й раз. Живые символы наступающего года собаки встретят Новый год, как и люди по-разному. Кто-то дома в ногах у любимого хозяина, а кто-то на службе. Например, в Ставропольском кинологическом центре тренировки упсов заканчиваются в самый канун Нового года. И не мудрено, ведь работа служебной собаки не предполагает ни отпусков, ни больничных. А легких будних четвероногих курсантов наш корреспондент. По восточному календарю наступающий 2006 год собаки. Четвероногие друзья, так же как и люди, встретят его по-разному. Например, овчарка по кличке Бас. Новогоднюю ночь, вероятнее всего, встретит на границе. Это все впереди. А пока БАС заканчивает полугодичные курсы в единственной на юге России специально воинской части. Кинологическая служба на границе, несмотря на последние достижения в технике, по-прежнему актуальна. То есть если провести аналогию между э, чутьем собаки и если сделать такой же создать прибор, то этот прибор будет неимоверных размеров. То есть, к примеру, взять здание МГУ. В центре собак обучают по двум направлениям. Первое разыскная служба на заставе. Второе поиск взрывчатых веществ и наркотиков на контрольно-пропускных пунктах. Но все собаки вначале проходят обязательный курс дрессуры. Полоса препятствий довольно сложна. Из остановки нужно преодолеть глубокий ров, прыгнуть через забор, подняться по крутой лестнице, пролезть по трубе. При этом необходимо уложиться в нормативы. Но самое любимое упражнение – это задержание нарушителя. Тренировки, по словам руководителя учебного центра, закончатся буквально перед Новым годом. То, что в Новый год они не будут заниматься, это точно. У них выходной будет точно. Праздничный ужин у собак, я не знаю, будет. Повара приготовят. Год собаки начнется для четвероногих курсантов с дополнительной порции костей и каши. Дальше пойдут тяжелые будни службы на границе. Алексей Бодров, Олег Ващенко, Николай Кошель. Северокавказское бюро ТВС, Ставропольский край необычная новогодняя традиция в нижнем новгороде в городской психиатрической больнице номер один праздничную елку установили на потолке и врачи и пациенты очень довольны елка оказывает оздоровительный эффект и к тому же перевернутый символ нового года сейчас в моде даже в европе в Перевернутые елки пациенты психиатрической больницы номер один уже давно не удивляются. Новогоднюю красавицу размещают на потолке уже 41 год. Необычную традицию главный психотерапевт Нижегородской области Ян Голланд когда-то позаимствовал у своих коллег по цеху на Сахалине. По словам доктора, перевернутая елка позволяет врачам и пациентам вырваться из однообразия больничной жизни, а также оказывает на посетителей определенный терапевтический эффект. Помогает пробудить чувство юмора. Новый год и в медучреждении не обходится без Деда Мороза. Раньше его роль исполняли врачи. В этот раз впервые костюм любимого зимнего персонажа доверили пациентам. Вот в этом году мы первый раз сделали не звезду и не шар. Обратите внимание, ангела повесили. Ангел – это нас, ну, спутник наш. И для работы, и для лечения в помещениях больницы нужно ангельское терпение. Здание старое, один из корпусов клиники, построен еще в XIX веке. Постоянными пациентами первой клинической являются около 400 человек, большинство из них с диагнозом шизофрении. По мере сил врачи стараются создавать уют в палатах нередко на свои деньги и не забывают устраивать праздники для пациентов. В этом году елку подарили спонсоры, ранее ее складчано покупали врачи. Наша съемочная группа при необходимости может пренебречь земным притяжением, но с елочными игрушками такое невозможно. Поэтому гирлянду подвязывают к елке нитками, а ангела закрепили при помощи клея. На то, чтобы повесить елку вверх ногами, врачам нужно получить разрешение. К такому способу размещения дерева есть претензии у пожарных. По их рекомендации в этом году елку перенесли из большого подвального помещения, где складывают отслужившую в свое время мебель, в крохотную комнату отдыха. Пациентам нововведение не понравилось. Елка сейчас висит в углу, даже хоровода не поводишь. Медики обещают вернуть новогодний символ на прежнее место. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы со временем в том зале, где она висела, сделать всю современную противопожарную сигнализацию на всякий случай, а вдруг. Интересно, что вешать елки на потолок, правда, за верхушку, россиянам рекомендовал еще родоначальник празднования нового года в стране Петр Первый. А сейчас необычный способ размещения елки считается последним писком моды в США. Александр Бойко, Роман Серебренников, Владимир Боков, Приволжское бюро ТВЦ, Нижний Новгород. Мы следим за развитием событий. Также узнать о новостях вы можете на нашем сайте в интернете по адресу www3 А я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачного вам дня.